Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Захотела я сегодня порисовать, но оказалось, что мой старенький мольберт не помещается между новым столом и подвесными шкафчиками. Выглядит он вот таким образом. Три ноги, средняя из них отодвигается назад для лучшего упора а на две передние ножки я ставлю холст на картоне и рисую. Так как этот мольберт оказался выше навесной полки, то средняя ножка у него висит просто в воздухе и никакого упора она не создает. И рисовать на таком мольберте невозможно. И я придумала легкий и быстрый способ изготовления мольберта из того, что есть под руками. И в крайнем случае, думаю, что им можно будет воспользоваться. По крайней мере, сегодня я буду рисовать именно на таком мольберте. Для этого мне понадобится крышка от картонной коробки. Она должна быть по своей, шири... по своей ширине э, такой же или чуть э, длиннее, чем предполагаемый холст. Размер моего холста сейчас 30 на 40 и крышка от коробки видите, немножечко шире, чем мой холст. Еще мне понадобится брусочек от детского конструктора, резинка для купюр и скотч. Потребуется еще одна маленькая деталь, но о ней я расскажу чуть позже. Я возьму два уже использованных холста на картоне с неудавшимися картинами. Выкидывать мне их жалко, и поэтому я сегодня с удовольствием дам им вторую жизнь. Сложила я их внутренней стороной друг к другу. И скотчем склею их вместе по одной узкой стороне. Это склеенное место будет верхом будущего мольберта. Переворачиваю его таким образом. Беру брусочек, резинку. Брусочек кладу на основание одной стороны. Резинкой закреплю брусок на одной картонке. Вот так. Беру крышку от коробки. Ставлю в нее две картоночки. Раздвигаю их по краям. На этом брусочке будет стоять мой новый холстик. В принципе, мольберт готов. Но для того, чтобы... Он не закрывался при, при рисовании. Все-таки, когда рисуешь, идет на, нажатие на, на холст, Нужно сделать распорочку между задней и передней стенкой мольберта. Расстояние между картоночками у меня получилось 16,5 см. Но готовой распорочки я не нашла. Но зато я нашла пластиковый короб для проводов. Отмерила на нем 16,5 сантиметров и сейчас лобзиком отпилю нужный кусочек. Распорочка готова и теперь осталось только вставить ее между картонками. Вот и все. Мольберт готов. Сейчас я покажу, как будет на нем держаться новый холстик. Вот так на моем мольберте будет стоять чистый холст. Теперь можно и порисовать. Желаю всем новых творческих идей. И до новых встреч!